Здравствуйте, я Ания Анима, и сейчас, когда завершается продвинутый курс коучинга «Мастерство», я хочу поблагодарить за него. Это был очень сильный интенсив по духу, по группе, по приглашенным ведущим, которые вели мастер-классы, по инструментарию, по тем проживанием, осознанием, переживанием, которые получили мы на этом курсе. И, конечно же, все это благодаря работе истинного мастера Аллы Заднепровской, которая вложила в этот душу свою силу, свою энергию, свою квалификацию и бесконечно интересно и полезно учиться у нее, потому что она работает собой, и она передает удивительный, колоссальный собственный опыт, техники, практики, и рассказывает это так, что хочется внедрять, развивать и применять дальше. Я благодарю Аллу за этот курс, и я рекомендую повышать свою квалификацию в этой школе.